<свес> Карантиновидение 2020 Карантиновидение может Жизнь не увидит меня строки за день Достой на победителя Карантиновидение может Жизнь не увидит меня строки за день Достой на победителя Потому читаю непрерывно Я увидел далече, так и решил, Что будет песня за день Не лень, накидал по паре строк Был только анус, но уже первым честь вперед Написал бит, что-то типа фонг Записал клип, прям на телефон Каратин не страшен, я по кайфу Лежа на диване, мы спасаем мир Считайте, карантина виде Не может не увидит не меня, только клип за день до Карантин обвиденье мог не увидеть Меня. Треки клип за день. Достой на